Пошли мужики в поход, пришли на то самое место, поставили палатку, обустроились, сели у костра, беседуют. И один другому говорит, слушай, а зачем ты фотографию-то теще с собой взял? А другой говорит, ну как зачем, здесь холодно, дождь пошел, комары еще кусаются. А как посмотрю на ее фотографию, господи, да как же здесь хорошо. Всем приветики, всем прекрасных и хороших выходных. Что выходные прошли, замечательно, но у меня приятная новость. Именно сегодня на моем канале в разделе спонсорства выходит новый первый ролик. Поэтому все, кто еще не сделал это, заходи. Возможно, именно ты, именно ты увидишь этот ролик. Ничего там сложного нету. Именно там. Именно там, как я уже говорила, я буду выкладывать прикольные, классные и хорошие видео с перчинкой. Поэтому не стесняйся, заходи. Возможно, именно ты увидишь этот ролик первым.